Привет, дорогие друзья! У меня случилась беда. Значит, Google удалили мой общий Google Диск туда, куда я сохранял все файлы и давал ссылки под своими видосами. Поэтому сейчас они недоступны. Если вам нужен какой-либо файл, какая-либо программка, то, пожалуйста, пишите мне вот по этому адресу в телеграм канале ну, если у вас нет Телеграма, тогда пишите мне здесь, комментарий комментарии под этим видео, и я вам дам ссылочку, или отправлю конкретно в Телеграме этот файл. Вот так случилось, поэтому пишите, буду рад вам помочь. Пока!